Церковь, слава нашему Богу. Слава Богу за это служение, которое мы имеем. Мы благодарны Богу, то, что Господь сегодня позволил нам вместе собраться, прославить Господа. Видя эти плоды, которые перед нами, как уже было братьями сказаны, это плоды, которые кто-то однажды сеял, кто-то однажды прилагал старания усилия, кто-то однажды влагал это, и пришли, пришло время, пришло действие, мы видим результаты. Мы видим результаты. Друзья, я хотел бы сегодня, братья уже говорили передо мной много, и я хотел некоторую мысль подчеркнуть о плодах нашей жизни молитвенной, нашей действенной жизни что Бог отвечает так же. Бог тоже смотрит в нашу жизнь. Что мы сегодня приносим перед Богом. Что мы сегодня отдаем перед Богом. Какова наша молитва сегодня перед Господом Иисусом Христом. Проходит время жизни. Мы общаемся с людьми. Мы разговариваем. И люди, они разочарованы. Они разбитые. Знаете, даже они христиане. Даже ходя в церковь. И у них много проблем. Когда ты разговариваешь насчет жизненной молитвы, у них нет молитвы. У них нет молитвы. И происходят моменты, то что, знаете, в их жизни вырастают те плоды, которые они же и сеют. И они же, которые отдают. Я сегодня хотел бы сказать, что мы сегодня сеем, друзья. Когда мы молимся, когда мы собираемся, когда мы общаемся, когда мы заходим в тайную комнату, когда мы разговариваем, что мы сеем. Что мы сеем сегодня в жизнь нашу, в жизнь детей наших, и что мы ожидаем увидеть. Друзья, знаете, место Писания это такой пример, где 4 царств, 5 глава, я хотел бы зачитать со второго стиха. «Сириане однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли Израиля маленькую девочку, и она служила жене Ниаманова. И сказала она го госпоже своей, «О, если бы госпо господин мой побывал у пророка, который в Самарии». Вы слышите, маленькая девочка, которая попала в плен, которая находится в чужой стране, друзья, и что она делает? Она делает то, что сеяли родители. Я не знаю, родители мы здесь не читаем. Нам не описываются какие-то были родители. Но по примеру этой маленькой девочки, друзья, мы видим, это были благочестивые родители. Мы видим, это были родители, которые, знаете, они выражали, может, много раз она слышала, эта девочка, о чем говорят родители. И она просто взяла и пересказала. Друзья, сколько раз мы говорим. Дома Сколько раз мы по телефону говорим, едем в машине, и дети наши слушают, да? Иногда потом ты слышишь со стороны, что они говорят. И ты удивляешься, откуда они говорят. Вот у меня есть мой, у меня сын четырехлетний, я еду на машине, по телефону говорю, он у меня саде один сидит, я один сижу, и он в машине, больше никого. Он говорит, пап, убери телефон, у тебя семья большая. Я такой поворачиваюсь, четыре года этому сыну. И удивляюсь, я говорю, понимаю что ты там знаешь, так мама сказала. Вы понимаете? Потому что он слышит, что мама говорит, напоминает папе. Понимаете, друзья, так же самое, я думаю, вот здесь вот этот момент, где эта девочка, она слышала, что родители говорили, она слышала, друзья, и это сеяние. Это сеяние, что сеется в детей наших. Это сение, то, что сеется в близких наших, в родственников наших, да, друзей, в нашу жизнь. Это молитва, это говорение перед Богом. Мы видим вот эти плоды. Они были сделаны, друзья. И мы видим, когда в жизни происходит, и это девочки, да, посеялась в жизни. И родители, я не знаю, знали они или не знали в дальнейшем, но сам фактор пришел плод. И посмотрите, плод для всего израильского народа. Вы слышите, какое пришло помазание, какое пришло благословение не только этому сирийскому военачальнику, но для Израиля прекратились эти войны. Прекратились, друзья, по какой-то маленькой девочке, какие-то благочестивые родители сеяли этой девочки, Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас... Мы сегодня проверили свою жизнь, что мы сеем, друзья, когда мы молимся, что мы сеем, когда мы дома, что мы сеем, когда мы на работе, что мы сеем, когда мы в дороге, что мы сеем, дорогие друзья, когда мы с кем-то общаемся, то и в жизнь придет наш. Как бы мы красиво не говорили и как красочно мы не одевались, а, знаете, друзья, но плоды они есть плоды. И они вышли. Может, знаете, мы здесь смотрим, у кого-то были, кто-то руками сеял, кто-то трактором сеял, кто-то, может, роботы сеяли. Мы не знаем, но мы видим плоды. Друзья, так же в жизни происходит наши. И знаете, я хотел бы сказать несколько еще моментов. Я помню тот момент, когда мы трудились в Юкатане, в Мексике. Кстати, на следующей неделе там будет открытие церкви. Через, ну, через неделю будет открытие церкви. И там, когда мы начинали 8 лет назад, друзья проповедовали и преподавали водное крещение через несколько месяцев. И пришла одна женщина, и много людей собралось возле этого океана, смотрели, наблюдали. И одна женщина после этого подошла, и она сказала, я хочу также принять водное крещение, как сегодня принимали эти люди. Она была пожилая в возрасте где-то, может, 70 с копейками лет. И я ей задал вопрос, почему вы так желаете? Она говорит, когда я была маленькая, мне было 8 лет, проходил отсюда человек с нижней части Америки, он и шел евангелист, и он проповедовал, он шел вдоль океана, он проповедовал, и люди, кто каялись, он преподавал водное крещение, крещение посредством воды, как вы это преподаете. Если мы знаем, знаете, нижнюю часть Америки, это большинство католические направления, они просто брызгают водой. И она говорит, я хочу вот так принять Отдать свою жизнь Богу. Вы слышите, 8 лет этот ребенок, было посеяно это действие. Это был посеянный пример. И она увидела, и она ходила до тех лет, да, в почти 8 лет, да ей там 70 с копейками, да, где-то 60 чем-то лет, этот человек ожидал этого момента вырастал до этого момента, что пришло в ее жизнь исполнение. И через несколько месяцев братья преподали водное крещение, и она является членом церкви там, друзья. Ее покаялись дети, ее покаялись родные. И сегодня там ее жизнь и пробуждение. Другой пример, друзья, когда мы проводили большие евангелизации в Панаме, в центре города Панама. И знаете, делали евангелизации, проходили люди, каялись. И одна из евангелизаций там чуть-чуть были связаны с демонами, но это не важно. И какая суть, много было людей, вышло наперед, и мы подходили, молились, и одна женщина, молодая девушка, может ей так 28-27 лет, где-то так было, она молилась, я подошел, мы как всегда спрашиваем, о чем покаяние или что, она говорит, я хочу отдать свою жизнь Богу, я хочу покаяться, я хочу Ему служить. И мы за нее молились, друзья, мы разговаривали, и она говорит, я не УЗЛ, знаете, еще с нижней части Америки. Она говорит, я оттуда, я сбежал, в нашей стране сейчас переворот, в нашей стране очень тяжелый, я вообще программист, я очень образованный человек, но я здесь нахожусь, я сбежал, чтобы готовить кушать. В мусульманской семье я работаю, готовлю кушать и заработать, чтобы прокормить родителей, чтобы родители не померли с голода. Я говорю, мои родители верующие. Мои родители молились за меня. Мои родители говорили мне о Боге. А я смеялась. Я смеялась, говорит, я образованная. Я такая, у меня столько финансов и так далее. Говорит, у меня собственный дом и все-все-все. И тому подобное. Говорит, я просто над ними надсмехалась. Но в мою жизнь пришел крах. Я потеряла все, я в чужой стране. Я проходила по этой улице, я услышала имя Иисуса Христа. И я понял это время мне отдать свою жизнь. Друзья, Сегодня мы видим эти плоды. Сегодня сеется Слово, и кто-то сеял, и эта девушка отдала свою жизнь. То есть, как мы слышали про воду, как пришла эта вода, пришла эта благодать, и она коснулась, и это сердце стало мягким, это сердце приблизилось к Богу. Я вижу, по здесь поставлено, чтобы молиться. Друзья, я хотел бы вас призвать к молитве. Я хотел бы призвать к тому, чтобы мы сегодня помолились, друзья, не о ком-то, а о себе. Каждый о себе, я о себе, вы о себе, чтобы Господь нас использовал, друзья, чтобы мы осознавали и понимаем, что наша жизнь ежедневно это посеяние, наша жизнь ежедневно это сеяние, мы можем сеять любовь. Мы можем сеять веру, мы можем сеять благословение, мы можем сеять абсолютно другие вещи, где мы осуждаем, где мы критикуем, где нам не нравится. Мы можем выйти из этой церкви и сказать, ужасное здание, старое здание, ужасное это и так далее. И детей будет все сидеть слушать. И пройдет годы, и он скажет, ой, как все ужасно. Понимаете, друзья, вот эти вещи происходят в жизни. Еще один момент, я помню, вот недавно... Выходит отец за кафедру и говорит, друзья, вот опять будет служение, так и далее, и тому подобное. А ему сын перед его выходом говорит, пап, когда этот концерт закончится? Вы понимаете? Он говорит, посмотрел на него и говорит, я удивился. А почему? Потому что кто-то рядом сидел, и эти же самые слова сказал, только взрослый человек, друзья. И мы это сеем. Мы это сеем, друзья. И я хотел бы, чтобы мы сегодня осознали, что мы сегодня сеем? Что мы хотим, чтобы в нашем огороде выросло, в нашей церкви выросла, в моей семье выросла, в моей жизни выросла. Что мы сегодня желаем, друзья? Пусть Бог поможет нам, чтобы мы сегодня, как эта маленькая девочка, видела Иисуса Христа. Как эта маленькая девочка знала пророка своей страны. Как маленькая эта девочка знала, что Бог есть Исцелитель. Как маленькая эта девочка знала, что Он может исцелить даже эту проказу. Перед моим Богом никакой болезни нету. Перед моим Богом Он может все это сделать. Друзья, пусть Бог благословит сегодня каждого, кто пришел на это место. Чтобы наши дети в наших церквях, знаете, чтобы мы, чтобы близкие, родные, друзья знали нашего живого Бога. Аминь. Чтобы знали живого Бога, чтобы мы сегодня принося все проблемы, переживания и наш Бог, которому мы служим, Он отвечал, Он благословлял, Он наполнял и мы осознавали то, что мы сеем и придет время жатвы. Давайте я приглашаю вас и помолимся.